У нас вот есть такие стикерочки, которые мы клеим везде, где мы бываем. Вот он, Джонни Зигер Он Тур. Вот, смотрите, это самая избушка, это самая гора. Можно вот так подставить. Вот так, наверное, да? Вот. Вот, пожалуйста. Доброе утро. Ночью был такой адский ливень. Гроза такая. Я думал, что уже нас смоет нахрен со всей нашей базой. Сейчас вышел вот в 6 утра. Вышел специально посмотреть, что же на улице. А на улице просто сырая травка. И как ни в чем не бывало. Как будто бы и не было такого сильного дождя. И последнее, что перед тем, как мы выпьем этот вкуснейший горячий чай, э -э, каждый очень из вас скажет одно приятное слово Женя, хорошо? Тост очень долго будет, а одно слово будет как раз то, что нужно. И первый на сцену выходит Савченко Евгений. Давай, Савченко. Я тебе рада. Ааа, спасибо. Ааа, котяр-то какой. Такой изнеженный. Как нормально идется? Да, только что? Очень долго. Очень долго. Решили вечерком прогуляться наверх, на Тисовиц. В поход за красивыми картинками. Вот примерно за такими. Классно, да? Начинается дождь, а до лагеря нам идти где-то семь с половиной километров. Мы с детьми, с целоравой детей. И вот мы думаем, накроет нас дождь или нет. Пока капает не сильно, но в Карпатах все бывает. И может ливануть так, то, что через пару минут уже будем все мокрые. Так тут круто вообще! Просто блин, даже несмотря на то, что идет мелкий дождь, воздух такой совсем какой-то другой, влажный, вот. аж голова кружится, очень круто, очень круто, красиво, просто с ума сойти можно, класс. Дождик все-таки сильно не пошел, был не очень большой. Он даже такой кайфовый. Вот. И в итоге мы прошли 10 километров. Сейчас вот еще полторашечку дадим, и будет ровно 10. Хороший такой, а, так сказать, как сказать, хорошая прогулка перед ужином. Привет, друзья! Вот мы поднялись на подъемнике на гору, которая называется Захар-Беркут, тут очень крутой вид, сейчас покажу вам. Особо говорить-то и не, нечего, тут, тут все надо смотреть. Тут много велосипедистов, какой-то проходит велофестиваль, и они съезжают с этой горы на байках вниз. Смотрите, как круто! Еще тучи такие вообще просто, блин. Я еще по этому случаю одел себе футболку компании с востон, с карпатами, чтобы полностью соответствовать. Привет. Привет. Привет. Мы греемся. с Женей с горы, спускаемся на канатной дороге, по этой дороге э, сколько по времени? 40 минут. С -с вот подъем длился 40 минут, спуск, я не знаю, но говорят вроде столько же как бы, ну в принципе да, они же едут одинаково. Мы вот. чуть -чуть едем ну а мы же едем точно так же, как они поднимаются. А. Короче, 40 минут дороги, вот идет маленький дождь. Дождь зашел с той стороны и с той стороны. Вот. И мы, получается, между двумя большими тучами. На нас капает, но нам в кайф. Да, Женя? Да. Всем привет! Меня зовут Либомир Борода и это мой канал. На своем канале я рассказываю о о своей жизни, о паракорде, о путешествиях по Украине и различным активным Отдыхе. Также знакомлю вас со своими приятелями, друзьями, их увлечениями, со своей дочкой Евгенией. Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты в социальные сети и обязательно нажимайте на колокольчик. Была банда туристов. Они, в общем, решили проехать на канатной дорожке до дома. Постоянно разговаривали люди. Было очень шумно, а потом в определенный момент просто все останавливается. И канатная дорожка тоже останавливается. Они были очень высоко и не знали, как оттуда вылезти, короче. И потом, в один и тот же момент, как они думали, у них просто на кусочки развалилось их это... Она там называется кабинка. Угу. Просто взяла я на кусочки, она развалилась. Они упали в лес в луже. В лесу водились дикие звери. Э, их там было 20 человек. Все поворачиваются, говорят одному туристу: можешь подать, пожалуйста, веревку. Они оборачиваются, а там лежит труп туристки. И вот так вот их сначала осталось. 18, потом 16, потом тогда 10. Когда осталось здесь все плакали, один дядя из этой компании повернулся, хотел сказать: а может кто-то мне дать платок? Оборачивается, а там уже никого нет. Лежит только кровь и трупы. Мы приехали в какой-то веревочный парк большой. Кучи разных трасс разных уровней ребят, что-то я очкую. Короче, ни хрена у меня не получилось, и я сошел там, с половины трассы. Даже, наверное, раньше. Руки, блин, стали не медь. Просто, вот знаете, кисти отнимаются с непривычки, и я завис. Вот и не туда, не сюда уже все, и что-то так ослаб. Короче, ни хрена я не спортсмен и не Веревка лаз. Пиздец. Надо снимать, я не могу. Доброе утро, друзья. Вот такое вот у нас утро в Карпатах. База наша. Все спят еще почти. Смотрите, как круто. Всё в тумане красота да отлично нам станет на базе мы решили немножко покататься по окрестностям вот увидели старый такой магазинчик и решили в него зайти ну, внутри ничего интересного нет а вон смотрите промтовары вот такие Такой пик. Домики такие В облик как заехали. Ищем гору, на которой расположен мемориал с сечевым стрельцам. Вот. Маковка называется. Один раз заехали с какого-то хутора. Там нельзя было проехать на машине, надо было идти пешком Решили объехать с другой стороны вот, И ехали, ехали Свернули, чтобы сократить И заехали Тут, скорее всего, мы уже не проедем Сейчас будем выбираться Выезжаем Четвертая попытка попасть на Маковку, первый раз заехали там надо было идти пешком, поехали в объезд, заехали в тупик, где не проезжает наша машина, развернулись, нашли дорогу, уже нашли мемориальную плиту, вот там стоит шлагбаум, и опять же надо идти пешком. Сейчас едем, четвертая попытка у нас, попробуем по навигатору доехать. Вроде показывает, что автомобильный маршрут маршруты, можем попасть. Короче, с этой стороны местные жители говорят, что у нас тоже ничего не получится. Надо только идти пешком. Времени сегодня у нас уже нет, чтобы подниматься пешком. Если мы еще разочек попробуем сюда выбраться, то поднимемся и обязательно покажем. Но зато, пока мы катались, мы посмотрели много красивейших мест. Вот как вот такие, например. Это же круто. И вот, например, сейчас вам покажу кое-что еще. О! Просто, блин. Офигеть. Хоть на открытку. Тот случай, когда ты приехал отдохнуть в Карпаты, насладиться тишиной, а тебя преследуют блэк-металлисты. Вот сейчас, например, играет польский коллектив под названием Хорна. Отсюда, конечно, не очень хорошо это все видно, но очень хорошо слышно. Охрененный город, у меня прям такой неподдельный восторг, я как до поросящего визга. Так мне здесь нравится.